Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о материнском капитале и его использовании для улучшения жилищных условий. У нас в гостях генеральный директор Балтийской ипотечной корпорации Галина Алексеевна Афанасенко и адвокат фирмы Центр Антон Юрьевич Лебедев. Мы говорим о том, что вступление в ипотеку – самый распространенный способ, но э, если человек, например, не хочет вступать в ипотеку э, или у него нет необходимости, может быть, он там достаточно много зарабатывает или есть некие сбережения, э, может ли он использовать материнский Материнский капитал для того, чтобы э, ну, какую-то часть, может быть, не хватает немного, э, вложить и приобрести себе новое жилье. Для строительство вполне возможно э, использовать э, материнский капитал. Более того, э, возможно э, сделать и другую схему, когда приобретение этого жилья будет э, э, приобретаться за счет э, займа, выданного работодателем этот займ а, по размеру будет совпадать с суммой материнского капитала и а, получится так, что использование материнского капитала погасит а, сумму займа, выданную работодателем. Это все возможно а, сделать. То есть фактически работодатель а, поможет а, своему работнику а, получить а, материнский капитал, предоставив ему займ на какое-то время. Я думаю, что нужно еще добавить а, про долевое строительство. Дело в том, что у нас для распоряжения материнского капитала предусмотрено предоставление в пенсионный фонд зарегистрированного договора долевого участия. Регистрация договора долевого участия возможна только если это 214 закон или когда уже закончено строительство объекта тогда уже будет право собственности и распоряжение это станет возможным. Но, допустим, в случае, когда строительство осуществляется не по 214 закону, распорядиться денежными средствами материнского капитала будет возможно только после окончания строительства. Все-таки, вот если мы говорим о вторичке, у меня есть какой-то вариант приобрести жилье напрямую у продавца, уже обо всем договорились. Могу я воспользоваться материнским капиталом? Чисто теоретически, да. Практически, я думаю, будут э, определенные затруднения в связи с тем, что материнский капитал переводится только в безналичной форме и только после э, государственной регистрации и сделки купли-продажи. А, соответственно, продавец не будет получать этих средств до этого момента. Вот обычаи делового оборота, принятые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, таковы, что используются... Для взаиморасчетов между покупателем и продавцом используются так называемые сейфовые ячейки, куда деньги э, в общей сумме э, сделки э, закладываются до заключения договора купли-продажи и до государственной регистрации. Соответственно, суммы мат-капитала, в общем-то, достаточно значительные, там не будет хватать. Э, э, мало того, на получение... Э, Этой суммы потребуется э, как минимум две недели на э, регистрацию договора купли-продажи и, соответственно, еще два месяца на рассмотрение заявления и потом перевод этих средств на счет, открытый продавцом. Э, соответственно, задержка может составить до трех месяцев. Вот Если все эти условия будут устраивать продавца, физическое лицо, тогда э, можно ответить на этот вопрос положительно. Если нет, э, то, скорее всего, продавец просто открыт кажется, продавать э, данное жилье. По поводу э, э, строительства я еще э, тоже хотела немного добавить о том, что, э, э, насколько я поняла, вы хотели э, задать вопрос, возможно ли использование материнского капитала при покупке э, строящегося жилья, э, при условии, что... Э, не хочет э, получатель мат капитала брать кредит, правильно я поняла, а, и, и выплачивать это э, частями, э, исходя из своих собственных доходов. Так вот здесь вот э, нужно учитывать тот момент, э, о котором говорил Антон Юрьевич, просто не называя сроков, что э, сроки достаточно длительные для регистрации э, договора долевого строительства в органах Росреестра, а без этого документа невозможно будет получить средства мат-капитала, а сроки, которые на сегодня зафиксированы практиками, риелторами, могут составлять и несколько месяцев, то поэтому здесь все будет зависеть от того, на какой срок застройщик готов придать оставить рассрочку, потому что есть, например, уже появились сейчас предложения застройщиков, где срок по рассрочке может достигать 7 лет, то есть достаточный срок. Даже э, и если этот э, срок э, будет составлять от, от года и, и, и больше, то, скорее всего, э, застройщик может пойти э, на такие условия и предоставить такую возможность использования э, материнского капитала. Но, к сожалению, как и в первом случае, здесь будет э, зависеть ответ на этот вопрос, будет зависеть не от распорядителя материнского капитала, а в первом случае от застройщика, а во втором случае от продавца э, приобретаемой квартиры. Может ли жилье, которое приобретается в том числе и на мат капитал, оформляться не на всех членов семьи? Ну, например, э, не оформляется на отца оформляется только на мать и детей. Чисто теоретически могу сказать, что на сегодня закон предусматривает обязательства со стороны получателя или распорядителя материнского капитала подать заявление и оформить собственность на всех членах семьи, включая двух супругов и всех детей, независимо от даты рождения. Но Контролирующие функции ни со стороны пенсионного фонда, ни со стороны Росреестра, ни со стороны органов опеки на сегодня законом не предусмотрены. Поэтому чисто теоретически возможность не оформить. Квартиру, или там, не выделить э, право собственности или долю в праве собственности несовершеннолетним детям, э, либо супругу, есть, но она чревата соответствующими последствиями. Потому что по достижении 18 лет, э, либо э, при проведении эмансипации, э, ребенок может опротестовать, соответственно, сделку э, и все последующие сделки с этой квартиры будут признаны недействительными. Мало того, если супруга не выделено, супругу бы не была выделена такая доля, он тоже может быть чисто теоретически, ну, а скорее всего, практически э, быть... Э, стороной э, и признать это, э, то есть подавать иск о признании этой сделки недействительной. Антон Юрьевич, вообще приходится на практике сталкиваться а, с ситуациями да, такими. с такими ситуациями приходится сталкиваться, но здесь э, надо все-таки отличать ситуацию, которая э, является ситуацией выисполнения закона. Да? то есть Мы уже раньше говорили о том, что при случае ипотеки может быть ситуация, когда не все члены семьи становятся собственниками. В случае строительства может быть ситуация, когда не все становятся собственниками. Но обязательно в этом случае оформляется обязательство, которое должно послужить основанием для того, чтобы заставлять собственников переоформить все в долевую собственность всех членов семьи. Может случиться ситуация, когда, допустим, человек, родитель взял ипотечный кредит на 30 лет заплатил полностью, погасил кредит в течение пяти лет. Еще 25 лет Пенсионный фонд может не узнать о том, что наступил срок исполнения этого обязательства. Да, эта ситуация создана искусственно. Естественно, эта ситуация со стороны родителя выглядит как неисполнение своего обязательства. Ну и часть... Действий родителей уже злонамеренных может также приводить к тому, что, допустим, дети не получают собственность. Допустим, до исполнения обязательства квартира продается третьим лицам. Как вариант, квартира может быть продана там, дедушке, бабушке, да, чтобы не исполнять это обязательство. Со стороны органов опеки может быть активная позиция по этому вопросу. Со стороны... Покупателя такой квартиры может быть сопротивление, но тут ведь важно понимать, что люди могут и не узнать о том, что материнский капитал был использован на приобретение этого объекта недвижимости, поскольку есть виды сделок, которые не будут содержать упоминания в договоре купли-продажи о том, что был использован материнский капитал. Продавец может также скрыть информацию от покупателя о том, что у него как минимум два ребенка. Поэтому люди, приобретающие такой объект недвижимости, могут добросовестно заблуждаться и считать, что они совершают сделку, которая соответствует закону. В будущем это, конечно, привлечет, приведет к тому, что такая сделка будет оспорена либо лицами, чьи права нарушены, либо лицами, которые обязаны следить за соблюдением прав ребенка. Вот отдельный случай, когда один из, допустим, членов семьи не хочет, чтобы на него была оформлена собственность, необходимо тоже рассмотреть, поскольку, допустим, один из взрослых, совершеннолетних детей может захотеть, но ну зачем мне собственность с семьей, с которой я уже не живу, у меня есть другая семья, своя. Один из родителей может сказать, что пусть лучше все будет на моих детей. В этом случае а, правильным вариантом а, решения этой задачи будет являться первоначальное оформление на всех членов семьи а, права собственности и дальнейшее распоряжение а, этим объектом недвижимости. А, допустим, в равных долях он подарил оставшимся членам семьи а, в этой квартире свою долю. И это будет правильным решением. Он не нарушает обязательства. Доли были выделены, и он распоряжается своим имуществом, что не запрещено законом. О том, какие еще вопросы возникают при использовании материнского капитала для улучшения жилищных условий, мы поговорим в следующей программе. У нас в гостях были генеральный директор Балтийской ипотечной корпорации Галина Алексеевна Афанасенко и адвокат фирмы Юринформ-центр Антон Юрьевич Лебедев.